Наконец-то, ребятушки Наконец-то, Castle Town Делает свое открытие 6 января Ребята, мне приходится кричать Потому что я искренне рад 6 января 2023 год Топ сервер, Foundation X1 От Second Как будто Сенсейшн, понимаете Экономика интерлюд, ребятушки Экономика интерлюд будет сбалансировано, все будет офигенно. Баферы на данном сервере объединены, то есть у БТ есть дэнсы, Сонги, все у вот нас шляпы, все это объединено, ребятушки. Как так же, как мы и привыкли, фейк эпик создается за дину. Это легендарно. Механику умений и Олимпиада Хай фай. Автоматическая охота как на эснис, то есть система автобоя будет, понимаете, система автобоя, ребятушки просто в шоке собираются такие легенды топовые кланы блэкмайте аристократы коукеттер и другие пацанчики которых тоже все знают но они не особо крутые ну, меня там тоже нет, я не такой уж и крутой 23 числа Старт обт сервера. И самое важное, ребятушки 26 декабря Пройдет подкаст С лидерами клана И администрации игры Там будут такие стримеры, как Послаты, Егориус ТВ, секс И Устроим события с перформансом. Ребятушки, также заходите И вступайте в элитный клуб Поведите Кремлину. Эйвент описание, ребятушки. Все ссылочки в описании. Это будет топовый сервак. Наконец-то. Димка Секон занялся этими делами. Ну я уважаю его. Молодец, что ушел Димка с Volcall Edge. У тебя свой путь путь лидера. Ребятушки Силы Славян здесь. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Подписывайтесь на все группы, на все баннеры, которые вы видите на моем стриме. Мы 6 января врываемся на этот сервак с автобоем. Я собираю там клан, свой клан, острые козырьки. Я лидер клана. Мой зам главы клана это йога. Вы все его знаете на том серваке. В данный момент я делаю набор в свой клан соло игроков. Но я также буду очень вам признателен, если какой-то пак из 5, из 4, из 6 человек войдет в мой клан. Я буду максимально делать на старте, я вожу бабки на фул клан скиллы сразу, чтобы у меня было все стабильно, ребятушки это будет имба, мы попробуем взять Хейн, я надеюсь Петрович ворвется со мной мы будем в одном альянсе, им Хейн будет наш, но если он мне не поможет то я и сам это сделаю Всю, ребятушки, всех жду от 6 января, я серьезно туда иду, обнял приподнял вас всех ребятушки, запомните самое главное сейчас на улице уже 2023 год, автофарм, автобой, серьезно, уже немного идет в тренд. Хотя бы там, вы знаете, на некоторых серваках делают на часик, на два часа можно запустить. Это действительно помогает, мы все рабочие люди, нам уже не по 16, не по 14 лет. Но есть, конечно, школьники в наших рядах, они, вот большинство, мне кажется, это мои хейтеры, это вот они прям. Здорово всем вам. И, ребятушки, автофарм реально идет в тренд сейчас. Не тот автофарм, который на эссенсе Который включил и пошел спать А вот такой, знаете, который запустил в лабу Сидишь, контролируешь делами По дому занимаешься Ребятушки, все, давайте, все жду 6 января Подписывайтесь на мой телеграм-канал Заходите на сайт К секонду, к Димке Заходите в мою группу на форум э, К секонду, к Димке На сайт Castle Town. Подписывайтесь там везде с вами был Егор Уставэ. Всем пока!